Отлично. Да. Всем привет. Сразу же спрошу, есть кто-то, кому нет на ну, связаться? Я понял. То есть мы теперь да, собираемся в рамках приличия, ничего не пропагандируем. Да. Ладно. Хорошо. А как я буду записываться? Ну мы можем как-то обойти закрытие. Можно, можно. Нет, не, не, нельзя. Я буду подбирать слова. Я буду подбирать слова. Ну, э, очень, кстати, э, вы знаете, я сегодня много гулял, ко мне подходили люди, может даже что-то. Кто здесь есть, ко мне подходил, не знаю. Вот. И вроде э, ну, бы люди, я удивляюсь, вроде люди меня читают, вроде люди, как, ну, то есть, если люди подходят на улицу, они как-то знают тебя, возможно, как-то разделяют. Какие-то ценности, которые я там пишу, то есть, по крайней мере, нужно быть как бы в и каждый, кто ко мне подходил, он каждый спрашивал, ну как тебе листа? Вот. При этом он спрашивал с такими ну, глазами, да, э, как ребенок, который у меня двое сидел, тот мне кайфон спросил, пересалку и по типа, по ну как тебе, папа? Вот, и ты понимаешь, что ты не можешь его, расстроить. не можешь его расстроить. Ты должен сказать, вау, это лучшее вообще, что только было, это лучший город, и, и, и что-то я его Да, да, да. да, да". Мы тоже так считаем. Я не знаю, может быть, мне не открылись какие-то такие тайны, может быть, где-то что-то такое э, есть волшебное, ну еще что-то такое, что здесь параллельный мир, где красиво, но то, что я видел, а я в принципе ну то пешком прошел от э, вашего штатна царства -сам, до парка дружбы, еще по переуличному закалку, за я ну примерно видео, все, что видел, все будет довольно вкусно, уныло. И на самом деле так вот отстало э, в развитии город за лет на 20 на 30. Да? Есть, э, и более того, если мы говорим про э, ну, распарить город не как какую-то глухую провинцию, как столицу региона, как какое-то место, где, где люди как нас. Как раз и а это то понятно, что то, что мы здесь видим, даже по сравнению с другими городами. Даже по сравнению с тем, что здесь есть вокруг, куда можно там поехать послали, это все довольно печально. этим а, что, что не делать непонятно, кстати. Вот ну, насколько все там запущено, что мы будем делать, совершенно непонятно. Вот, но поскольку мы сейчас как-то сохраняем объективности и попытаемся найти какие-то плюсы. У вас есть один физик. Вот. Кто может вот, вы на и что вы как ощущаете какой у вас есть плюс с <связи> точки зрения городской среды чего вот нет у других и чем вот может может ресторан на самом деле гордиться? Становьёшься. <связи> <пробуй> <пробуй> вот красавчик, молодец. <пробуй> да. Я много говорю, да, то что сегодня большая проблема в многих городов, что когда мы походим, особенно на пиццу, на четные пространства, которые сегодня делают во всем мире, да, и то, показывающие самые классные картинки э, архитектурных проектов, которые делают в Америке, в Азии, знаю, в Европе и так далее, вы без подсказки, если там не глядя на какие-то, может быть, там горы или ну, вы никогда не определите, где это находится, да, чем новые э, районы там Парижа, сейчас основ новых районов э, Америки, Лондоне, и так далее. Да, все одинаково. Если мы посмотрим на общественные пространства, то, где, то, что делают Китае, что делают Лондон, там Ливер, все одинаково, да. И это большая проблема, потому что мы. Теряем, теряем какую-то вот локальную идентичность. Если раньше еще можно было как-то э, определить, например, да, вот, э, если, если смотреть а о чем от прошлого, 20 лет назад, да, мы могли понять, где какой город по архитектуре. Э, если мы смотрим там на советское время, да, мы по крайней мере понять, что это Советский Союз, да, вот, любимые панельки и все остальное. А это там Америка одной класса, да, а это Европа, да, мы говорим, как вот, по картинке там отличие. Вот, то сегодня, я он взял новую архитектуру, мать ничего не может. И здесь, конечно, круто то, что вы э, везде, несмотря на то, что у вас полную заднюю против совсем, э, вы, тем не менее, даже из своих двух даже из своего этого профлиста и так далее, из всех ужасных материалов, стараетесь э, где-то отсылки там паркетом где-то где делать, где-то какие-то э -э, орнаменты, еще что-то. И это, на самом деле, редко где встречается. Вот Теперь нужно делать нормально по-человечески, из ну, нормальных материалов, может быть, где-то даже пригласить архитектора, я так, не, не получите, отпускаете его да. Зачем? То есть можно попробовать пригласить там, архитектора, например, он что-то так и грамотно строит. Вот, и тогда будет все намного лучше. А с точки зрения того, что у вас происходит, конечно, есть там несколько там, ключевых проблем. Первый из них, конечно, то, что как раз вы не приглашаете архитектору и э, сразу начинаете, видимо, строить. Еще. Потому что э, как, вот, грамотный архитектор может сэкономить деньги. И э, есть такое предупреждение, что хорошее благоустройство что, стоит там, дорого и так далее. Да, но на самом деле э, можно делать классное благоустройство с каким-то минимальным бюджетом. Есть масса там примеров европейских, да. Ну, я думаю, даже если вы все молодые и активные, если вы просто посмотрите какие-то примеры, как люди собираются и просто на какой-то там субботник, или что-то там, кого сами делают, или самым молодежь там организовывает себе какое-то пространство, вы увидите, что там буквально чуть ли не из мусора можно сделать классно, уютно, здорово. какой то там бар, как кафе вы сами себе делаете, да, внимание. Когда мы говорим про городскую свину, мы видим, что тратится много денег, но тратится там совершенно без столбов. Здесь можно посмотреть, просто отличный пример это то, что сделали у вас вечный огонь, реконструировали. Ну, если там пару группы даже рассматривали, я хочу это просто недоразумение. Его надо обнести в заборов, снести и просто не позволить. А где вот вечный огонь, да, ты на это смотришь. Кто-то зачем-то взял эти поторные стенки облицевал э, вот этих керам гранитом, этим керамогранитом, этим генпосадом, которые вообще нормальные города, там просто вообще будет зачем-то вечный огонь, святое место им взяли и облицевали. Громозили а, каких-то лестниц там или еще что-то, такое считание, что это горная тропа на какую-то вершину или еще что-то. Да? Как там пройти, проехать с этими лестницами, с этими каким-то непонятными памлюсами, еще что-то, да, вообще непонятно. Тебе сказали, что у вас там есть даже какой-то рельеф, это благо, это классная там штука да и можно эту деревьевую как-то ну, как хорошо выбирать в итоге э... вы это сейчас э... Да кому не слышно это мы обсуждаем по <клые> да. кому не если это мы делали то я вам не знаю молодежка сейчас такие которые хотят чтобы... <клые> да. да да мы сейчас к этому придем вот и это хороший пример того как тратить деньги, но тратится довольно глупо там и непрактично. Вот. А, и казалось бы, да, сегодня там суббота, сегодня там хорошие погоды, ну и можно посмотреть, вот, где люди проводят время, а, что они делают, какие-то ему общественные пространства нравятся, а, деньги там да, в этом по парку поведения, где даже близкие научателям 10 связан, может кто-то пройдет. То есть этот пространство получилось настолько непривлекательным и отталкивается, что люди обходят его там. Становой дойдет, что там никак не находится. Жарко было. Ну, я как-то понимаю, по, по вашим меркам относительно не жарко. Жарко, не было? Да. Можно, можно было бы. Вот, в общем, с точки зрения городской среды, вот общественных пространств и вообще, все как развивается, довольно грустно. А эта проблема потому что, ну, у вас же народ отсюда уезжает. Ну, если посмотреть там на стадистику, люди уезжают, молодежь уезжает и говорили, что там с людьми, о чем ты занимаешься, что ты делаешь? Я Я не знаю. Почему? Почему не так? Может, у тебя там диаспора есть, может, у кого-то есть рейсы или нью йорк Или вы там накопили на чаттер, чтобы вывести все в плане. В общем, я не знаю, это удивительно, да, но он говорит, ну, ладно, так и будет. Еще, может, и в Москву, но и в Москву точно Почему-то, не знаю, почему нам не Китай, почему не Европа, почему сразу в Америку. Ну, хорошо, но, в любом случае, Люди уезжают, и это большая проблема, потому что ну, чтобы здесь что-то хорошее происходило, нужны люди. Из людей вообще ничего так не получится. Даже если вы должны себе выйти из права, если не на что-то там бизнес какой-то. Вам нужны люди. Есть, вам нужны клиенты, чтобы кто-то что-то покупал. Кто-то захочет даже делать и развивать этот город, а зачем его развивать, если, опять же, нет людей? Да? если кто-то уезжает, и остается тот, то кому очень -то, все равно, или кто-то там особо не Нужны люди, вот как вернуть людей сюда, что как бы сделать, это такая вот проблема. Может быть, кстати, я там слышал, много уехал, в Москве говорят, там чуть не 60 тысяч, там, кому-то. слышит кто-то это слышит отечества? Ну, можно <с только вырвать обратно. Вот, если они, конечно, захотят, но на самом деле, вот этот год с коронавирусом, то, что была вот пандемия, там, многие перестали перешитым на удаленку, и все что с этим связано. И э, как раз хорошая возможность для тех мест, где казалось вот, бы, там раньше, например, нет никаких перспектив, и, э, ну что и сделать, да, работы нету, лукса грустно и так далее. А, возможно, как раз такая хорошая возможность, чтобы э, сделать это место там, привлекательным, э, условно, не знаю, провести интернет там, в скид э, и организовать там какой-нибудь коворкинг, чтобы ребята сидели в, в вашей там не в душе в Москве. На самом деле, правду, Николай Борисов и молодые люди, я в том числе, очень сильно преуважаю прочитать эту книгу, она вам с рукополучи. Да, или уже, на ней не режут, Нет. У нас тут библиотека, там, чтобы вы взяли, выступали, здесь. В общем, вот. У меня есть несколько вопросов. Пожалуйста, как тебе удается э, оставаться честным самому к себе, потому что э, ну, как бы, э, оставаться честным к самому себе при ну, вот этой активной деятельности и э, такой большой ответственности, которую ты на себя берешь. Потому что ты критикуешь ну, как целые города, инфраструктуру. Ну, как бы как ты выживаешь, короче? Сейчас мы пошли барочка поводу встречи, я смотрю, целых ништяк вопросы вопросами... да? Нет, нет, вопросы. Я вижу, что на этом границе только 210, потому что да, Да, я просто может да, Конечно, не нравится вопрос, но <смех> можно, можно все посмотреть? Нет, Нет просто не... я на самом деле не знаю как ответить на этот вопрос, то есть в чём проблема? В чём есть противоречия? А как как нужно, удается оставаться желанного наше следовательство? <смех> как, какие есть искушения, чтобы... Просто я видел, так мало таких бессмерных людей. А в чём, ну, ну, ну, ну, как бы... Комментировать или служба на сменах? Да. Ну как бы не да. Кто-то из вас критиковал парк Дружба. Да, да. Вот два человека три, они живут, здоровы, с ним. Вот. При этом обратите внимание, кто первый критиковал, тот самый загорелый, самый веселый, самый счастливый. Вот. А, то есть человек явно после этого, как минимум, боялись. А, а кто самый бледный и грустный, вот, тот не кричал эту а руку не понял. Так что давайте, помимо тех курсов, которые ты перечислил по поводу Элистрии, я тоже 12 лет работал, работал в Америке в Америке и потом недавно приехал в Элистрию и я, я сейчас Считать, что наш город очень даже и комфортный для жизни. Как бы... О, бы. еще не поссоримся. Хорошо, у нас тут будет дебат. У нас тут будет не вопрос, я Я поближе к кондиционеру сразу, не то, что я хотел сейчас с нас Замечательно. Чем по-кому или леса комфортный город для жизни? Чем он лучше других городов? Всем. Давай, пять пунктов. Я приехал из Москвы. Отлично. Давай. Чем Ириста не куча масла, не николи, давай. Чем Ириста может гордиться? Чем город? Давай вставай, вопрос. Давай. Чем мы круче, чем другие. Вот хоть что-то, что у что вас лучше всех? У нас самое будет. крутое в России, уникальная история нашего народа. Да. да. А да. Подождите. Это всего понятно. Это он в любом месте скажут, что это родной край, родная земля и уникальная история, добрые люди, потрясающая природа. Можно опустить. Он у всех <свят> есть. Вы хотите сказать, что там на Алтай нет уникальной природы добрых людей или где-нибудь на русском севере, или что, или на Кавказе? В любом регионе вам говорят, что у нас потрясающие люди, у нас удивительная, богатая, невероятная культура, история. И там, и все и -то только у нет, я к, э, все, а что я не могу. Мы, мы, мы уникальны тем, что она рядом с Москвой. <свят> <свят> <свят> <свят> у нас есть культура. В плане туризма, например, полный туризм. Туризм там э, сопряжен с буддизмом. Да. У нас есть это, как вы говорите, там, как ты говоришь, читать, чтобы это увидеть? Нет, ну, ну там, честно, там, чест да, не, ну, честно не говоря... говоря, давайте пообъективно. Нет, да, правда, давайте пообъективно. Да. Не из любви к своему городу, а объективно. Смотри, смотри я с точки зрения культуры, а, учитывая то, что советская власть, она вымерла весь буддизм, и а, здесь ничего не было, и все, что у вас есть, это такой новодел, при этом ну, весьма, давайте так честно, да, э, э, в средненький, вот. э, э, то если я вдруг захочу изучить буддистскую культуру, я поеду в Тибет. Я кстати, был в Тибете и замечательно просто кайфанул, проникся, походил по храму, и, ну, как это, ну, или еще куда-то, да, где, по крайней мере, есть какая-то ходная, есть история, э, mm. ну то есть э, мне кажется, кстати, я нашел, я сейчас тебя слушал, я нашел первый плюс вам, у вас э, мало людей, <регирает> мне кажется, <вы> <регирает> <да>. <регирает> вот Маш это мясо, <регирает> а ну тут вот из прямого эфира добавили один плюс, сказали, что у нас очень чистый воздух, то есть не так загрязнен Большой Я не могу назвать ни одного который если но запрос мы знакомы с твоим творчеством. Мы видим, как по разным городам, подсвечиваешь какие-то проблемы, это очень круто, и как бы, очень больно, наверное, это все применять на свой уровень, город. Вот. Но, если говорить, наверное, более, более конструктивное, вот, что может сделать среднестатистический гражданин, ну, агроралин какого-то, вот, как мы можем улучшить это? Потому что, ну, если посмотреть на... Я понял вопрос, да. Как большая система клуба, Которые непонятно где, где, какие проблемы, из чего смотрите, да, а, как улучшить и что делать вот каждому из вас, мы сейчас чуть похоже обсудим. А, у нас все были дебаты, ты знал, что Элиста очень комфортно для очень жизни. Вот я говорю, что комфортно? Климат, отстой. Это не мои слова, это мне сегодня все говорили, и все рассмотрим. <свят> вот, Летом плюс 50, извините меня, если бы я хотел, чтобы плюс 50, я тогда поехал в Дубай. Вот. Но, <свят> э, то же самое, по крайней мере, реально. Ну, по сравнению с Москвой, мне кажется, здесь лучше не макро. Лучик? Лучик? Лучик, звезды. Да. Он, Он просто очень сильно любит город, не слушайте <свят> его. <свят> Летом много. Комфортно, здесь можно сделать что-то а делал. Мальчик-то, да, мальчик-то. Да. Мальчик-то, компактно. <свят> город, а, Ой, а -а -а. Слушайте, какой экологичный, вы божественный по краям, но вы экологичный да. ну, город. <Rebecca en> <rideelnikara> <prohibited Ótosimeno> меньше людей это как вот в больших многоэтажных ну меньше людей меньше возможностей, меньше сервис да то есть нет, э... я имею в виду сейчас меньше людей в плане э, в целом большинство друг друга знают и более в более-менее безопасном городе все нормально как бы общаются и есть открытия, там, старости зависит и в москве тоже безопасно. Это, это, это, это, смотри, давай так, мы не будем сравнивать с Москвой да да да да да да да в да да да да да нашего размера, который прям... Что? Вообще тумок, что? вообще смогу что-то. Нет, нет, теба это... Теба это официальная штука, что ты Нет. Нет, смотрите. В России в рамках, проблема с маленькими городами, и я сейчас там не скажу, ну, то есть есть какие-то города, кто-то там райсады, что мне, да, это, ну, ну, это европейская часть, да, какой-нибудь там Переславль-Залетский, Ростов-Великий, Суздаль или, или что-то. да. Но это там отдельная история, в первую очередь, что касается ну, исторического наследия, какой-то особой атмосферы и климата, и близости к Москве. Если бы я стоял бы цель передать в город, я бы там переехал в Ростов-Великий. Не ростов но Ростов-Великий. Вот. А, но с малым и вообще э, у нас проблема. И э, как раз у вас есть возможность показать, э, как может развиваться малый город, условно, чтобы из него еще раз, ну, не хотелось уехать, чтобы сюда хотелось вернуться, чтобы люди строили как-то планы, чтобы ты когда не спрашивал. А ну, что бы это делать, и тебе говорили, я хочу уехать как минимум, ну, если я здесь уже остался, то я точно на это должна уехать получить нормальное образование, найти какую-то нормальную работу и уж точно не связываться с обученным средством может быть, потом они как-то вернутся если довольно интересный вызов, ну, что сделать действительно, с с малым таким городом чтобы он стал таким образцом, может быть, первым в России, чтобы все говорили, вот и места, получился, Нет. Оно надо. Да. Мне кажется, вот да, сейчас как бы плачевное состояние, но мне кажется, у кому-то сауны Потому что положение географическое было удобное. И такой буддийский отголос, такой снизу Кавказ, мусульмане, сверхсияне, суп, ну необычный район. А танцевать для чего? Слушай, давайте опять не нет, религия сама по себе, она сегодня более роль... ну, национальный колорит я я ваш национальный колорит вы посмотрите ну как если бы вы все как, такие были классные как это как -то я вы говорили но... про национальный а колорит не классные, ты, нет, это, это я не говорю в плане костюма так то еще лучше но в плане костюма национальный колорит пустого волны нет слушай я вот ты приезжаешь в Марокко да там все ходят в своих моднейших халатах и сочные в одежде поддерживают культурную, национальную, идентичность. Мне кажется, это, кстати, очень здорово. В России, кстати, почти нигде не, не встречается, и то, что я странно обвиняю, да, но во многих регионах, во многих странах это прямо ну, везде распространено. И мне кажется, это ну, здорово и правильно. Как вот я говорил про архитектуру, то что смотришь, непонятно, где, где, где ты вообще находишься. Везде все одинаково. То же самое, что касается костюма. Мы смотрим, вот если взять вашу прекрасную одежду, да, непонятно, мы сейчас сидим где-то в Америке, в Лондоне или в Элисте. ну примерно понятно, просто там вид из окна не на Манхэттен, но ну, в принципе, да, вот эта глобализация, да, что одни и те же бренды, одни и те же марки, одна и та же одежда смотрится, ну на мой взгляд, не круто. я очень люблю когда в регионе или в какой-то стране люди в том числе и стараюсь носить свои национальные костюмы или покинуть. А вот тебе как вот наш созданный продукт? ты там вот был? Вот вот я был это, там, там, да. Вот в во отличие от других финдических там вопрос, как будто Слушай, ну а с точки зрения архитектуры э, религиозной, я небольшой специалист в буддийской религиозной архитектуре, и мне сложно как-то э, судить, насколько он прекрасен. Вот. А, с точки зрения э, того, как там ну, все сделано и, и так далее, да, мне ближе какие-то там подлинные истории, которые ну, ты захочешь, ты вот понимаешь. Да? Я, не, я, я, я не люблю храмы-новоделы, и у меня по этому вообще есть ну, такое... То есть, с одной стороны, да, там, вы пытаетесь делать... Ну, авторы пытались сделать отсыл таким вот традиционным каким-то моментам, статуи Будды и все остальное. С другой стороны, какие-то там пластиковые двери, непонятные там какие-то эти лестницы, ну там нет магии, вот я там не ощутил какое-то волшебство внутри, которое ты ощущаешь на каких вот. При этом это история с рядом, если найдешь там любой православный храм, который сейчас открывает, да, абсолютно все то же самое. Вот. И, ну, построили. Там, Но, по сути, да. любой храм же изначально надо делать. Э, я, я считаю, что э, если говоришь про храмы, храм, то... И... Если, если храм, да, то мне нравится что, то, что делают там католики или протестанты, да, которые не э, стараются делать какие-то отсылки. Я думаю, что в Время был такой же человек, который говорил, что это не очень. Ты...? Нет, нет, нет, нет. нет. нет. Если, э, если послушать новые храмы, которые там делают, да, <свес> они их делают вот горил, в современной горил, стиле популяр. клик проектируешь там? В Израиле один самый популярный, а они все снимали. Ты, ты, ты про Нобердаг но, а, в Париже? Да. Нет, ну, я говорю про новый храм. Послушайте, француз сделал там новый храм, да, ну, видишь, что, а Ты увидишь, что они делают у тебя а, как, а, как, как, как в современном стиле. У, у нас просто ну, храм построили в таком году очень давно. И в 2005 году у нас построили храм? Время у нас строят только... Площадь Победы, Парк Победы, улица Героя там, Советского Союза, Дома разрисовываются Героями Советского Союза. То есть у нас такой, возвращаемся к соцреализм, э, вот как раз единственный плюс, который у нас есть, национальный говорит, он не используется. По сравнению с другими регионами, он у вас используется э, э, нормально. Вот. Это использовалось там, в начале, а, в то, что касается возвращения Вашим к каким-то советским темам, то Вы Ленина не снесли, у Вас до сих пор стоит в центре. А Вы, там у Вас пага до дней, да, по-моему, разваленный фонтан с этими лотосами, и на все это смотрит Ленин и угорает, потому что ничего даже фонтан не можете сделать. У Вас за всё отваливается, уже Это было сделано давно, а нового... Плохо, ну надо делать, а что? Ну, ты... могу, Еще раз, у вас э, у вас есть э, потрясающе конкурентное преимущество. да, Вот именно ваша культура, ваш национальный колорит. Вот. И у вас есть там с чем работать. То есть вы можете это, как какую-то ценность, вы можете ее развивать и на нее в том числе привлекать туристов. Вот. Потому что... Э, я не знаю, там, национальная кухня, э, костюмы, там, еще что-то, да, то есть хочется, что когда ты сюда приезжаешь, ты приезжаешь, ты приезжаешь, уходишь со вау, вот, э, и это здорово, ну, это здорово, вот, например, я, я, я извиняюсь, дети, все ушли, э, я ни в одном городе не видел, что столько членов было нарисовано на стенах заборов, я, я, я не знаю, почему это происходит, ну, то есть, э, может быть, это не обращать внимания, но по моему, России такого количества нарисованных росписей нет больше линии. Придумано то, что замечает, как это я не имею ничего против, Потому что есть. того, что у нас все круто. Мы будем за Тало за свой город биться как бы. Послушать, возможно, точку зрения, как стал бы, может быть, лучше. Может ты съедешь по городам, мы знаем, мы смотрим. Может быть, есть какие-то предложения, может быть, что будет там в струю. Не обязательно, что это будет прям наш путь. Просто мы его послушаем. Просто хотим узнать. Окей, я про себя не просто хочу говорить, да, есть замечательная страна Бутан, да, в которой они взяли политические вот вот символы, оно у них стало просто, ну, у них часть это культуры просто, да, они везде это рисуют, у них стало это частью э э, там чуть-чуть не, глав, не главное, там, приманки для туристов, все туда едут, все там похожие фокусы, все, и стало hey. это прикольно. Вот, э, это не факт, что вам надо это сделать, да, а вам, наверное, надо, надо, надо <с dapat> как-то стелить, но еще раз очень... Может мы буддисты, мы не знаем. Она костюм, это дорогой костюм, мне его еще возвращать вот. И вам надо найти как раз то, что будет вас отличать от других. Вот я себе просто так спросил, да, а что у вас лучше всего? То есть ты можешь себе задать вопрос, да? что у нас лучше всего, и сделать хоть, хоть что-то, что у вас самое крутое. Это может быть, я не знаю, пусть это будет самое красивое в расти. Пусть это будет. Да, подавь, это не субъективно. Поверь по мне, это не субъективно. Ты, ты, ты, ты, ты, ты. Я хотел, чтобы об этом узнали. Мало делать хороший продукт, важно, чтобы об продукт продукте еще узнали. Вот. И э, здесь, конечно, нужно с одной стороны э, понимать какие-то точки роста, в каком направлении ты можешь расти, чем ты можешь отличаться от других регионов, и что ты можешь продавать, если мы говорим про туризм, да, продавать, условно, э, всей России или, может быть, всему миру, да, как они будут сюда вот приезжать. Э, и... У я имею в с точки зрения туризма, вот у нас есть такой вкус, такой натуризм, все говорим о развитии туризма, что это такое перспективное направление. Вот теперь ты турист приехал, почему тебе не понравится в плане кудового комфорта? Потому что гостиниц мало, там, тяжело было найти, мало мест, где погулять. У вас нету... Нету... Хорошо. Хорошо, хорошо. хорошо, у вас нет нормальной гостиницы. Вот, э, особо совсем. да. У вас э, довольно грустно, с да? Ну то есть э, нету... Э, я сейчас больше кому-нибудь там обижу, да, может быть, ездил, там еще не Вот. И у вас, ну, то, что конкретно в городе, да, я просто не ездил там, я все не смотрел про одинокий топы, было довольно мило, но конечно, на каждом этапе, который ты пытаешься как-то крифануть, да, у тебя перед этим что-то идет не так. Почему, когда я еду к одинокому тополю, я вижу какие-то ржавые неудавшиеся эти витрики? Вот. А, почему они там стоят? Ну, то есть, почему их, ну вот, согласись, а я, я памятник. когда. Памятник. Нет. Там, ну, замечательно а паники перевести, сделать в музей там, коррупции. <реклама> и, там, вот. а, но почему, почему, когда я еду до ваших одной из главных достопримечательностей, которая находится в бюджете города, я должен сначала проехать мимо этих ржавых ветряков, развалиных, непонятно. А потом, там почему-то 5 метров специально после самой плохой в мире дороги. То есть, там мы специально раскопали, да, чтобы, вот, думаю, вот, как, как сделать путь трудного, чтобы было ну, вот, <связательно> длиннее, слава богу. Да? Вот. А потом ты приезжаешь э, к этому потрясающему другу. А, а дальше э, ты там гуляешь, ой, топлив, извиняюсь, он выглядит просто как губ, очень, очень красиво. Вот, а дальше ты вокруг там гуляешь, и ты вдруг там хочешь извините, в туалет. Что ты там делаешь? А есть туалеты? В, в туалете и а а, вдалеке. Я ему сказал, не А, может, вот, тут. Хорошо, все, да, вопрос? По сути, любое паломничество подзведет какой-то. Подождите. У вас задача сейчас оправдать, почему так происходит, или задача, чтобы к нам приезжали люди и. Нужно и сделать заставать эту дорогу прям за место все против. Вот это все против. потому что это слишком просто. Я как-то раз это может повлиять делать эту физику, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Uh, смотрите, uh, если мы говорим с вами про какой-то такой вот туризм, uh, ну, экологический, uh, а природный, то есть uh, что мы будем показывать людям? Ну, с точки зрения города, показывать нечего и, наверное, ну, особо ничего и не будет. Вот, то есть, если люди сюда будут приезжать, то они будут приезжать сюда ради природы, ради, там, не знаю, конных прогулок, там, и чего угодно. Вот. Uh, я следую просто съездить, например, в Норвегию. Это, наверное, страна номер один с точки зрения вот, вообще там обращения с природой. И что да. вот, бывает, да, у каждой нации есть что-то, что их объединяет, да, что формирует их там культурный фонд. У кого-то это какие-то подвиги там, предков, какие-то военные победы. да. у кого-то это, я не знаю, там, может быть, как там, не знаю, у французов какая то мода, еда, кухня, там еще что-то, что их да, что объединяет. А норвежство это наш объединяет природу. Вот. они, они живут все на природе, они э, от этой природы кайфуют, и вот с точки зрения, как они обращаются с природой, они, наверное, номер один. Вот. Я советую, ну, кто хочет вообще заниматься развитием туризма, просто сесть и посмотреть, как там все устроено. Вот. Как там везде есть возможность нормально проехать, когда есть везде возможность нормально нормальный туалет, прямо в <связать> нормальной, <связать> <Вот. связать> если приехал с ребенком, например, есть такая мелочь, как ребенку нужно поменять подбузник. Да? Вот. И делать желательно не стипи, где ключи соблюдать вот у несчастного ребенка, пока ты будешь менять что-то, а делать как хочется их в нормальных условиях. Везде есть возможность, я не знаю, там нормально пройти, проехать безопасно и все здорово и замечательно. При этом, как вот норвежцы любят, что наверное, не любит никого. Поэтому, конечно, если серьезно говорить, то э, начинается все вообще с аэропорта. Э, когда ты прилетаешь, да, туда, да, потому что аэропорт, это, ну, это как ворота нас да, с этого начинает, какое-то впечатление. Поэтому, когда мы говорим про аэропорт, ну, наверное, первый день нужно сделать так, чтобы люди приезжали, они видели другой аэропорт и не знаю, планируются его менять или нет. Но, а, все. Наверное. что нужно делать, сейчас серьезно, <сёк> или? <сёк> <сёк> <сёк> То есть, претензия, что нужно делать что-то с аэропортом. Первая встреча с аэропортом. Да. все с аэропортом. как бы, к к что нужно делать, чтобы, с этим аэропортом? Пригласите архитектов. Помните, мы уже говорили? Вы приглашаете да, архитект. архитектор? Архитектор архитект проектирует Что? А почти нет, деньги? дал деньги? Нет. Нет, вы, можете, вы можете найти инвестора, вы можете попросить деньги там, ну, здесь, ну, не вы, да, ваш там, губернатор. И еще два дня назад архитектор принадлежал да, российских директора с уничеством. У тебя кто-то к Я немножко не понимаю, в чем это. Я думаю, это не <Bedroom> да, смотрите, нет, смотрите, нет, смотрите, нет, Подожди. нет, стоп, стоп, подождите, я думаю, если серьезно обсудить, как нам получить новый аэропорт, вот, то мы сейчас, наверное, не найдем это решение, но я вас уверяю, если будет прямо желание, что у вас появился новый аэропорт, рано или поздно он появится, вон у Якутов было желание построить мост через Лену. Вот. Они тюкали всех, кого только можно с этим несчастным мостом. Вот. Они ходили вообще везде, и вот они просто как, э, там, с хорошей точки зрения всех просто достали этим мостом. Уже. Все. И им выделили деньги, наконец-то. И выдели. раньше там Крым случился и пришлось в Крым строить мост. Но вот они стояли вторые на очереди. То есть вот они прямо все реально всех достали с этим мостом и мостом сделали. А, я ни разу не слышал, чтобы в кому-то хоть говорили, что нам нужен новый аэропорт. Вот честно, да, чтобы ты говорил. Кто-то mm -hmm. стоял с пикетом около Мин-Франца и говорил, дайте нам новый аэропорт. Я по-другому говорю, я знаю, как он говорит. Разберите наш город. Но На самом деле, мы сейчас ну, навряд ли будем обсуждать с вами аэропорт. Я бы не слышал, что у нас выходило... Я что у нас в комплекс аэропорта. Он реально, аэропорт это федеральный и... И тот, если кто-то должен быть слышу делать, то это отсутствие. Хорошо. А, в данный момент э, мы что-то сделали, у него появился инвестор, и этот инвестор реально э, хочется сделать ее конкретно. Ну, как вы это отвечали на запрещение. Да. Я так думаю, что через какое-то время идет штраф, там будет э, какая-то красивая работа. Это было замечательно. А, а вы, простите, вы видите да? как директоры я, листы. Нет, директор, вы, А вы где работаете? Да, да, да, я залетаю. Понятно, вы не работаете. <связывается> а, на госслужбе. А на какой гослужбе? А вы на это правительски Вот а так да, мы да. сразу начинаем. <связывается> а я думаю, у вас просто какая феноменальная способность находить оправдание даже 5 метров. Э, <связывается> 5 метров <связывается> А в, в, прямой, в прямом эфире часто задают вопрос, а основной... Это принимает, и если мы эти 5 метров, то я не могу закрыть, это ничего. Да. Все, вы это. сделаете. А вот все остальное, это, это вопрос. Что здесь тут сделать, прям такой вот, асфальтный здоровый? Смотрите, смотри, смотрите, еще раз. Моя позиция, да, что э, ко всем ключевым точкам и ко всем главным достопримечательностям должна идти нормальная, хорошая дорога. А Дорога делается в соответствии с тем, какой там да, поток, да, сколько есть машин. Если там ездит две э, машины в день, то можно сделать грунтовую дорогу, а сфальтовую не обязательно. Если ездит там 200 машин в день, то нужно делать нормальную асфальтовую дорогу с хорошим освещением, вам может показаться странным, странно, да, с хорошим освещением, э, с нормальной там, парковкой вашего потрясающего э, тополя, с дубом опять его назвал, с нормальным классным туалетом, такой, в который вы будете с удовольствием ходить. А, а еще лучше, да, приезжать специально в этот туалет, и может быть это будет самый красивый туалет в мире. Вот. Не надо этого стесняться. Если, вот, если вы даете сейчас рублей самый крутой туалет в мире, вы увидите, половина туалета будет э, у нормальных. Но от, от, от, от чего у вас не останется? А сейчас вы считаете, она такая уникальная цель ржавая петляки, это какая-то уникальная. В, не в, шум шум в, шум шум. в сети? это только одну увидите. Я ж не говорю, что надо всю закатать в асфальт. Вы боитесь, что у вас появятся хорошие дороги нет, и уникальные СПИ? у вас, мы, мы, того, что люди вакцинавтую, как вакцинавтую, как вакцинавтую. Так, стоп, стоп, стоп, Вам надо определиться, вы хотите, чтобы подъехали люди, что у вас, или не хотите? Сейчас, правда, я знаю, почему это некачественные сказать, туристы, которые принесли на них могут это место. Если у нас, как говорится будут коммуникации, то нам приедут качественные люди? Ну все, там, очевидно. Только в этом Нет, туристы качественные, такого нету, да? Это вот, нет, это как в Петербурге, знаете, они такие, вот мы не любим китайцев, потому что китайцы тут, они, а, вот, застань, там, перчатся, как-то плохо ведут. Мы хотим, чтобы к нам приезжали швейцарские желательные пенсионеры, вот, такие уже слепые глухие, чтобы они не в Индии, там, мы качественные туристы приехал в тем, например, меня, да? и а, после себя взял врал. Это логично. Это не качественно привычка для того, чтобы сили считать, что они могут делать все, вот не не не не, не, не, не, не а, тема очень, про тем очень простая, да. А, эта среда формирует поведение. Вот у, у меня нет. был такой проект границы, да, где я сравнивал приграничной территории. И вот ты едешь, например, из Мурманска в сторону там, Финляндии да, по, по нашей трассе. И дорога такая, вот, как вы любите. Чтобы, не дай бог, там лишний раз случайно никто не поедет. Только безысходность не может по этой дороге ехать. Все обочины завалены какими-то покрышками, еще чем-то. Вы мне говорите, что прокачатые туристы, вы пробовали вообще за пределы листы выезжать? Там не туристы, не вы лично, а там ваши вот коллеги и друзья, они просто возят мусор Вот строительный мусор, какие-то подгузники какие-то бутылки, вот прямо на полне э, за шахматным фортом, сто метров подойдите, там просто люди вот э, вы вывозите, вы ставите мусор а вы рассказывают рассказываете о работе качественного туриста который вам где-то плюнет и бросит вы как-то сами. Вот. Значит, да. Вот. И ты едешь по этой дороге сначала, в России у тебя вот какие-то покрышки, какие-то стоянки для машин, да, там то туалет непонятный или женщинные, какой-то все мусор, какой-то столы и все, да. Потом ты просто перену, посмотрите, у меня есть там граница, да, Россия, там Россия финляндия. Вот переезжаешь границу, те же самые климаты, да, тот же самый климат, это идеальные чистые стояночки. Везде тропинки, да, но везде стоят там мусорные баки, э, везде стоят, просто такая вот мелочь, да, ты идешь по этой э, тропинке, подходишь к машине, а у тебя около машины вода и щетка, чтобы там ботинок помыть, чтобы ты мог ну, просто чисто сесть на машину, и куча каких-то других таких вот моментов, да, что, и когда -то ты поел, у тебя нет вопроса, а куда сейчас я там с тобой сейчас возьму этот мусор в машину, и ты думаешь, да нет, я в машину, у меня там у тебя воняет, я клюну здесь, раз ну, некому там убраться. Нужно делать условия, нужно делать, конечно, инфраструктуру и э, нужно делать э, людям возможность, как минимум, там, не гадить. И, конечно, э, теория развитых окон, но я тоже никто не отменял. Когда я, как турист, извините, приезжаю и вижу, ты выходишь с вашего парка Дружбы, да, э, в другую сторону, к вашему замечательному роднику, где город был основан, это, какое-то важное для вас место, там какое то балово такое, какие-то жуки, там все в пульте, все так развалено, подписающе. Вот, и это стоят какие-то гигантские мусорные баки, валяется вокруг какой-то мусор, и, ну честно, да, у тебя не создается ощущение, что в этом месте нужно быть качественным туристом. У тебя создается ощущение, что, в принципе, если я сейчас буду выкидывать мусор, то наверное, первый год меня точно никто не заметит. Да, давайте а, вот сейчас а, ты вот да, да, часто да. один и тот же вопрос, Друзья, самый очевидный. Человек, чаще всего один и тот же вопрос, где я достал этот костюм, да? Нет, другой. Самый очевидный, который никто не задает. Какие проблемы города вы увидели? А, расскажите нам, что именно конкретно... Мы, мы уже обсудили. Ну, уже обсудили. более подробно, именно города. Мы куда-то ушли... Не, ушли. Мы, начать, И, в самом, мы в самом начале обсудили проблемы города. Ну, именно конкретные. Тут хотят узнать, именно конкретно. конкретные Свои конкретные проблемы классуют, что город. все очень плохо. А, ну, на самом деле, вот, э, то, как сейчас выглядит листа, это так вот города выглядели в 90-е годы. Ну, если... Ну, я не знаю, за что зацепиться? Начать обсуждать общественный транспорт, он плохой общественный транспорт. Начать обсуждать состояние тротуара, плохие тротуары. Обсудить освещение, ну попробуйте ночью, какое количество улиц у вас просто освещено, а вообще не вопрос. Нет, нет, нет. Чем больше вы Нет, я сегодня просто шел, когда из гостиницы читал, что фонари там не было, ну, там в то смысле там даже лапочки нет, вот. И, может быть, главная улица но с другими как-то проблемы. Вот. Что можно еще сказать? Архитектуру, ну Архитектуру, если мне скажете, хоть одно а, хорошее здание, которое было построено. То, ну, просто скажите, вот, вот это здание мы гордимся. Да, ну, я думаю, ничего построено не было. Ну, зданий, здесь, да, здесь, да, таких больших нет. Ну, но да. в центре города довольно-таки прилично. <связь> <связь> Центр города довольно прилично смотрится. Понятно, что за пределы. Центр города, наш да, это ну, красиво колоритно. Все Хорошо. остальное, конечно, это печально. Парень, красиво и колоритно. То есть даже, например, озеленение ну, у нас ну, реально какие-то очень... джунгли. Да? То есть мы не думали, нам нужно наехать садовника, да? что, кризис в кусты, нужно постригать каких-то... Ну, ну, то есть сейчас видно, что это запустение. Вот честно. Я, кстати, сегодня был такой прикол, я пошел гулять по этому шахматному городу, да, вот этот памятник Херсану Лендинову, который он там э -э построил. У меня было первое ощущение, что там все заброшено. Я там иду, снимаю, это заброшенный миф, парик здесь трала пролся сквозь плитку, здесь где-то разбитые стекло, вот и вот открыта дверь, и я так захожу и снимаю, говорю, вот прямо как привите, так заходишь и тут выходит мужик, я в суд зашел, мировой судья, вот он, он, он такой что такое, я думал заброшенный дом, нет ничего заброшенного, вот, вот, меня это вот. А, ну, э, э, э, это очень грустно, вам, наверное, тоже определиться с этим шахматным городом то есть, если, если там что-то не нужно, это нужно, ну, э, смотрите, вот, э, все, вот, здесь депресняк и все вот это вот такое вот ощущение, что черт знает что происходит это создает вот это вот, ну, неухоженность вот у вас дома стоит 20 с цветами, да, как то аналогия цветы завяли. вы же не будете их держать, пока новые не появятся То есть, вы берете выкидывать, а новые появятся, появятся новые то же самое здесь. Если ваши замечательные ветряки ну, не получились, нужно взять их и надо, распилить то распилить, по ним не устают. Взять... Благопросмотру. Вот. И э, ну, с этим нужно бороться. Да? То есть если вот это здание, там, оно э, вдруг стало заброшенным. Ну. Но все проблемы они упираются просто в элементарную коррупцию, невыполнение своих обязанностей. Вот ответственных вот за, э, за эти решения. Это все только вот, одна проблема, одна единственная всю Россию. Нет, сказать, для этого у вас есть человек из правительства, с которым я пошел, чтобы вот, выслушать вообще. Так, э, вот вопрос был у девушки. Нет, один. Смотри, нет. В 2019 году, когда вы как вы разве вы сказали, что у нас все плохо, вы приехали сюда, то, наверное, когда вы планировали покупку, у вас были какие-то ожидания. Во-первых, про ожидания, которые уточнили ваши, и какие-то пять 5 плюсов, пять минусов, которые можно решить. Что можно сделать? Так, так. Окей, хорошо, а у меня чай тут будет да, можно это? забрать. Не, забрали? дайте, он вот, замечательный, замечательный. Спасибо. А, значит, по поводу э, пяти плюсов, э, я их честно назвать не могу, но я, я не хочу вас обманывать. Да? Газари не удастся плюсов. Два третий. День восемьдесят половин девять. Ой, да, да. зачем несколько лет переехали из Москвы наоборот, были счастливы и жили? Это другое. другое, это твои Смотрите, впечатления, твое ну, впечатление. Это твое впечатления. это очень круто. Вы хотите, чтобы... Я вам, мы люди, я думаю, мы сейчас откровенно поговорим, поговорим, будем развиваться, как вы, там... А потом с вами будут Давайте я буду... Подожди, давай я ответь, я понял. Да, значит, по поводу города... Ну, это нет, давай я отвечу, потому что вопросов не было. Давай я отвечу. Значит, по поводу города всего остального. А, Во-первых, если хочешь развиваться, а, нужно быть городу критичным Вот поверь мне, я посмотрел много городов в России. А, и чем критичнее люди относятся к своему городу, чем э, они примутся уже, это как, как ребенка, да, если начинаешь там баловать, э, души не уничаять, вот значит все ему, весь мир, два кухня, это наверное, он, там расслабленный, капризный, не будет там учиться и все остальное. Когда ты э, трезво, критично смотришь и вкладываешь, складываешь, это, это не значит не любить, да? То, что ты обозначаешь проблемы, которые у тебя сегодня есть, это значит эти проблемы, а как то может как-то исправлять. проблемы. Если ты хочешь себя убедить, что у вас все прекрасно, что у вас все замечательно, что это лучший город, когда все уже переехали жить из Москвы, и вы счастливы, и для полного счастья не хватает, чтобы я сказал, ребята, я тоже переезжаю, я посмотрел, где, где купить квартиру, да, я, в этом прекрасном городе я разрываюсь, и здесь хочется пожить, и здесь, и вот и, и вот здесь. Вот. Да. Я такого не скажу, да, потому что мне не хочется здесь пожить, мне а, не хочется здесь там, задерживаться. На месяц танцевать или на месяц, когда они хотите задержаться. Вот. А это не значит, что на городе надо поставить перец и не заниматься. Им надо заниматься. Мы через собственный пример все люди, которые хотят, чтобы наоборот здесь что-то делать. И все эти люди делают что-то для города. Ну, кстати, весь все просто оправдывают то, что у нас не так. Это культура, это у вас... Хорошо. Это Значит, смотри, э, давай так. У вас замечательная культура. Замечательная культура. Я просто никогда на это не акцентирую внимания, потому что я считаю, что э, в России, в любом месте у всех людей замечательная культура. Как ты не приехал там, э, в Дагестан, в Бурятию, в Якутию и так далее. Да, у тебя везде замечательная культура. И этим замечательна наша страна, что... Ты ездишь, да, разные кухни, разные народы, разные традиции. Вот, это перед дехорой. где бы ты ни жил, это не имеет отношения к ответы, к листе. Да? А, ты же условно хранитель своей культуры, не просто живешь в листе, ты живешь в Москву, ты знаешь тем самым калмыком, и ты будешь соблюдать на свои те же самые традиции, готовить дома свою замечательную еду и учить соседей. Вот я калмук, вот я так живу, и культура нас с тобой. Это она, она в тебе. Люди тоже замечательные. Мы на это сейчас мы не обращаем внимания. И природа тоже потрясающая, когда вы не выбрасываете мусор здесь, вот. а, и, и когда там будет дорога. этим все хорошо. Но мы же с вами говорим про город, мы с вами говорим про некое место, где э, хочется жить. И есть статистика, вот которые товарищи ну, -то с правительством наверняка знают, что у год люди уезжают. С каждого года лесу все меньше и меньше. И значит, несмотря на то, что здесь все настолько круто, что казалось бы лучшее место на Земле, но что-то вот, еще не хватает. Какого-то детальки вот, э, в вот, этом плане. Глобальный процесс, друзья. Да, и друзья, а, если, а знаете, да, подождите, а если... Не, не извиняюсь, сейчас я с не ходил, а, сейчас... Про а, пять да. плюсов, пять минусов? Да, я сейчас расскажу. Я да, расскажу. да. Какое решение? А, okay. да, да. да. а, по вот здесь. Сейчас мы, я закончу мысль по поводу того, что у вас уезжают люди и так далее. Да, это, ну, конечно, это не глобальный процесс, потому что если где-то наша планета не вымирает все-таки, население прибавляется если где-то уезжать значит куда-то приезжать можно посмотреть куда они люди приезжают и почему они туда приезжают и по мере Проклятая америка да и здесь нам Америка доглядила а люди уезжают по-самому когда не могут реализоваться то есть самое главное это не деньги да ну как там где можно заработать много мест где можно заработать и так особый народ едет. Вот в Воркута, да, в можно очень хорошо заработать на самом деле, да, зарплаты в э, два раза больше, чем в Москве. Там, айтишник, начинающий в Боркуте, он получает там, 180 тысяч э, и нормально себя чувствует, но почему-то в Воркуту народ как-то не стремится ехать. А, людям важно в... иметь возможность для какой-то самореализации, особенно молодежь. Это может быть творческая самореализация, это может быть э, там профессиональная там, возможность вести свой бизнес возможность там, не знаю, организовать какой-то там карнавал, да, или еще что-то, и, и, и так далее, и так далее. Какие могут быть точки в вашем случае, я не знаю, но тут это надо изучать, и вам, наверное, виднее. И думать нужно о том, как сделать это место, где человек может самореализоваться и комфортно там себя чувствовать. Возвращаясь к твоему замечательному вопросу, про пять плюсов, пять Плюсы, во-первых, если меня внимательно слушала, с точки зрения города, это главный ваш плюс, что несмотря на весь ваш как будто, ужас э, и все остальное, вы умудряетесь сохранить ваши идентическости, и это очень круто, потому что нигде в России так не делают. И я прямо на и буду там, дальше в каких-то лекциях своих показывать переводить и приводить листу, как пример, что даже на окраине какой-то ларек с мороженым, сделанный просто из этого профлиста, если обычно делают там контейнерную площадки для мусора, он все равно с такой крышей... Это круто, нет, это не ирония. Это на самом деле круто, и маска, потому что в России такого нет. И за это нужно цепляться, но все дальше как-то развивать. Вот. А, природа, люди, я просто не говорю, да, это, это все остальное. Больше с точки зрения а, города а, на сегодняшний момент замечательно нет. Ну, можно еще отметить, кстати, а, а, скульптуры, я так понимаю, это все от фестиваля, который в конце 90-х у вас здесь проходил, фестиваль скульптуры, по городу поставили. Беннадия. Ну, в хорошо. А, и они на самом деле а, многие довольно крутые, да, вот тут хорошей скульптуры, такой у вас, я нигде не видел. Другой момент, что многие из этих скульптур сейчас стоят небо нигде, они ну, явно на своих кустах, то есть, возможно, вам нужно кого-то пригласить, кто эти скульптуры как-то подвигает, чтобы они все-таки был э -э, ну, какой-то такой творческий, там, эстетический каркас уборов. А, это что касается плюс. Минусы мы тоже с вами обсудили и так далее. А что, с вот, что с этим делать? К сожалению, если ты думаешь, что я сейчас есть, есть какой-то рецепт, так, друзья, есть план. А, В, да, и все будет хорошо. Вот. Это не так просто. Ну, потому что, во-первых, в России, как таковых, там, вот, э, ну, супер успешных есть, тут нет. Без какого-то внешнего вливания. А да. не нет. Ну, это не некорректно сравнивать город востоточный население, да? да? Вот. А в Москве в э, э, раз больше. Нет, это некорректно. Смотри, если э, вот я сейчас делаю сюжет про школы, там, самые лучшие школы в России, да? и э, есть вот школы, которые делаются на частные деньги, в них положено там миллионы, это там такие, приглашают архитекторов, делают круто и очень легко и просто сделать, когда у тебя много денег. А, а есть какие-то вот, несколько школ, да, которые после из обычной советской школы минимальными средствами они смогут сделать там классное пространство. Вот. и второй пример гораздо ценнее, потому что как сделать в денег, э, как все дело переоформить, это, ну, любой тебе скажет. Да. Берешь много денег, приглашаешь нормальных специалистов, нормальных директоров, строишь красивые дома, я не знаю, что, что у тебя все расцветает, делаешь, как в Москве. Да, с триллионным бюджетом делаешь потрясающие друг-устройства, новые парки и вообще все суть. А, а как сюда привлечет делать с минимальным бюджетом, да, это уже проблема. А, значит, какие есть более менее успешные кейсы в России, что можно использовать? Это какие-то э, ежегодные активности, фестивали, мероприятия, куда будет там, приезжать народ, чтобы что-то сделать. Особенно, когда, кстати, это молодежь. Это может быть что угодно, да? это может быть фестиваль там, стрит это может быть э, любой там, музыкальный фестиваль, еще что-то. Да? То есть, ну как минимум, сюда должен начать кто-то летит. Э, как вы сюда это будете заманивать людей? Вот я у меня приехал, и говорят, у нас есть чудный фестиваль Тульпана. Который, ну, честно, его почему-то мало кто знает в России, и мне кажется, если это действительно такой чудесный фестиваль, как э, про него вот рассказывают, э, то это должно быть каким-то общероссийским событием. Все, э, и и опять же вопрос, как вы об этом рассказываете, как вы это пиарите. То есть, у вас должны быть какие-то мероприятия, что сюда приезжают люди и что-то создавали. Я не даром вспомнил в, в вашем биеннале про скульптуринга, потому что это было довольно давно, когда сюда приехали люди, они подарили свои работы, ну не подарили, э, э, подарили. что? Нет, ну тоже платил удовлетворят. Хорошо, если есть люди, кто готов каждый год отдать, это еще лучше. И до сих пор ты ходишь и смотришь эти ну и ты понимаешь, да, что такого количества качественной современной структуры, как у вас, ну, концентрация, ее нет там даже в Москве. И это круто, да, то есть у вас уже будет какая-то точка. Есть замечательный город САПКА в Челябинской области, я про него писал, можно посмотреть, что это Садка. Сапка. Вот, там есть, э, у них кальера, они добывают э, маг маг маг магнезит, да, это называется? В общем, они там добывают какую-то очень важную и полезную штуку для, для всех. Э, и ну, смысл не в этом. Э, смысл в том, что они в этой ставке смогли, ну, правда, это моногород, там город, даже в 15-м ясно, да, там маленький город, они не фестивали, они приглашают как раз вот, они там каждый год делают э, несколько там общественных пространств, они приглашают там, художников, кто там занимался стрит-артами, они там рисовали какие-то работы, и, ну, и хоть что-то там как-то происходило. Вот, то есть примеров есть много, в том числе и в России, как э, там не очень большие деньги, что, ну, что-то делать. Первым делом нужно вам начать туда притягивать людей, как угодно. Потому что, знаешь, чтобы все начали ездить люди. На туризм, на какие-то еще раз фестивали, на что угодно. Пусть и будет, не знаю, самый главный холмонский карнавал. Все, наверное, есть карнавал Леда Все покупают билеты и едут Леда Женея на карнавал. Есть там какой-нибудь гейпарад Амстердам. Есть еще такие мероприятия, которые все знают. Вам нужно найти какую-то свою нишу. Фестиваль, замечательный, но мало имеет такую точку, и нужно... Он только сейчас начал развиваться, там третий год подряд, чтобы люди начали узнавать, насколько играть. Замечательно. что Давай. примеры еще которые могут стоить и, может быть, их опыт можно еще вопрос? Малые города. Э, малые города России. Просто смотри, ну, есть много всяких классных городов, э, но там проблема в том, что э, на, на них там по той или иной причине э, сваливаются деньги. Да? Ну, я могу сказать, вот есть замечательный город там обещается. Что? Плюс да. ну, ну, построил ну, ну, ну, ну, да. Вот у них там, там, там, А там, там, в там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, можно Так, сейчас. города. А месяц, если Ну, какие-то города, которые похвалить. Именно с малым бюджетом. Смотрите, похвалить города с малым бюджетом, которые бы сотворили какое-то чудо, я, к сожалению, не могу. Вот. Я, я еще пытаюсь вспомнить, но э, есть какие-то локальные истории, как бы ну, я приведу, ту, ту же самую ставку, да, если посмотреть там какую-то фестивали, как они там делают группоустройство, это были ну, не такие большие деньги. Вот. Э, э, это не значит, что это невозможно сделать. Ну, то есть э, это не значит, что если у, у вас там вас не свалилась какая-то гора денег, э, и вы сейчас просто нельзя ничего сделать и нельзя начать из этого выйти. И может быть, как раз э, в этой истории у вас может получиться, если вы найдете какой-то выход, если вы мобилизуете там жителей, если у жителей там появятся э, запросы на э, какие-то изменения, и вы сделаете какой-нибудь замечательный фестиваль. Например, развитие туризма, да. Смотрите, э, э, мы сейчас вот возвращаемся про Россию, да, и, э, если посмотреть ну, историю даже каких-то Супер там известных инициатив, они многие они совершенно нишевые. Ну, хороший пример, например, э, там, на 9 мая мы сейчас знаем, да, есть бесмертный да, когда люди идут с портретами своих там, родственников э, по да. Это инициативы, которые придумали просто журналисты регионального издания, по-моему, в том это было. Новосибирский Новосибирск. ну может, ну, неважно, да, это была совершенно не инициатива, они это придумали, это не вопрос их денег, да, они сделали проект, который стал просто всероссийским, да, пошел оттуда, подпали, что потом его там у них отжали, э, это, это другой момент. Но я, я к тому, что э, для того, чтобы что-то придумать, э, сделать, и как-то обратить на себя внимание, и привлечь э, внимание, должно всей России, что у вас там что-то классное, э, для этого не нужно там прям каких-то суперсредств. Я уверен, вы это справитесь. И, конечно, в первую очередь называется какая-то яркая идентичность. Мы даже знаем, вот у вас есть рядом асортский, да, там, арбуз, да, или там икра. Вот. Ну, у них есть какие-то там кулинарные там, истории. Я вам говорю, сейчас в тулу, у вас сейчас по Туле сразу будет там, миллион э, ассоциаций, да, там тульский пряник, тульское оружие, тульские самовары, да, там, баз-баз-баз. У вас есть ассоциации, вы можете Туле никогда не были, да, но вы про нее знаете, про нее слышали, у вас там с ней есть какие-то ассоциации. А когда ты говоришь, что кому-то тебе не нужны, где он на карте находится. Ну, честно, да? Вот, ну, самый важный вопрос. Последние несколько дней, все мои друзья пишут, в одном городе, в одном городе. Вот у меня вопрос. честно, вообще приехал? Я тебе скажу, Смотри, у меня... Вот это странно, такой вопрос. Это когда, <penguin> да, когда вы меня уверяли, что это лучшее место в России, да? Куда еще Ну, Не в Сочи же, там, не в Фиде, ну понятно, все ребята едут в лесу. Ну, если утром проснулся, но это совершенно нормальная реакция желание человека, проснуться утром, по завтракать и поеду бы я в лесу. <сл> Нет, мне, мне странно, что вас тут удивляет, да? Это, кстати, тоже показатель, да? Согласитесь, euh... nel... третий вопрос. По Сейчас я отвечу, да. Вот. Э, <giles> я нас, у, у меня есть э, спонсорский э, чат, кто ну, спонсор моего YouTube канала, там порядка 350 человек сидит. И, и, и, и, да. и я делал опрос. У нас было пять вариантов на выбор. Вот. Сейчас я его не найду, очень... я спрашивал. А выиграли? Сейчас я вам даже просто даже... Читаю. того, да. у, у, у, у кого выиграли. Так, мы провели, значит, опрос. И в этом опросе. Да. Итак, я вот точно сделаю. Первый. Илиста. Самый большой буддийский храм в России, город Шахмат. Так. В общем, проблемы. Это, это я сейчас меняю слова, И, и буддизм. Вот, это круг я характеризовал в листу. Второй. это казань, новый путающий пространство, новый библиотека. очень удобно позичивать, что может сделать в России, как будто так получилось. Третий был Мурмос. Что меняется, а что нет, там сейчас довольно унылая погода и полная, можно посмотреть мелкие поселки нашего севера, в очень раз ужасный какой-то ужас. Вот, вот. А, доехать конечно, грязь на посмотреть, как они стали центром туризма. И последний вариант был Краснодар, там главный архитектор Наталья Русская, да. а лучший главный архитектор России, посмотреть, когда пытается иметь ситуацию, сделать ролик про нее тоже позитивчик. Вот, я говорю, давайте выбирать. И все выбрали листы. Блин, хотим листу, все это доеловая, все знаем. А я сказал, что такое загадочное интересное. А, это тоже может быть ваше такое, Says, такое да, что, что такое загадочное, загадочное интересное найти на карте. Я увидел единственную возможность развития инфраструктуры нашего города через туристы, правильно? Через какой-то крест там. Или туризм, поскольку, а, поскольку у вас, я хотел сказать, нет нефти, а потом слушаем, я расскажу, что нефти есть, но ее куда... У, у, да. у нас сейчас развивается, вот это недавно, отдых или беспортее. не знаю, сегодня куда. А, а, значит, знаете, в чем плюс туризма? Туризм ⁇ это самая простая точка входа, особенно для молодежи, для развития малого и среднего бизнеса. Потому что когда к вам едут туристы, это, ну что будет турист? Турист это идеальный потребитель. Он приезжает, он э, готов тратить деньги, его не надо там уговаривать, его нужно только вот как-то сопроводить, да? Его, его можно встретить, не знаю, блин, на коне в аэропорту. А, и, э, ну, почему Вот, вот я приехал как турист, у вас аэропорт находится недалеко. Пусть это будет первая моя конная прогулка, это в аэропорту, ну вещи едут там на машине или на тележке, а а это все вы будете наконец-то на в аэропорту встречать? Да. Серьезно? Ну, реклама была бы перед тем, как вы приезжаете. Что вот, смотрите, это... Да. Да. Да. Замечательно, да? Да, это продажа да. да. да. сувениров, это все эти кафе, это и так далее. Это, конечно, вот основа, да, как, как можно быстро заходить, да, быстрые да, изменения, да. это быстрые деньги, да, но для этого, опять же, что-то должно произойти. И здесь как раз вот нужно брать товарища из правительства, да, чтобы... Ну, просто люди просто так не поедут. И здесь, конечно, регион должен себя рекламировать, и регион должен себя продавать. А Если вы себя не можете продать, то ничего не работает. И вы можете быть, это как продукт, я уверен, кто-то из вас хорошо умеет, умеет так, печь печенье. Это может быть самое вкусное печенье. Но если вы сейчас это печенье приготовите у себя дома, сделайте ему красивую упаковку, завтра оно в каждой печеночке не появится. Какой бы он ни был офиген, потому что мало его сделать. А вы еще что там 20 печенья и что вам нужно еще как-то постараться, чтобы он стал нахуй. Нет, это же Если взять родителей калмыцкий там куча там Светлана, То есть я слышу, это тоже что там Я ж не говорю что нужно есть у меня там так круто, то есть приехав туда, я ему жут пятигорский круто, я думаю, что в Пятигорске круто, да, но там куча гор и прочего Я не думаю, что туда едут на. у меня <свят> у, <свят> у, у, <свят> у, у меня ассоциации <свят> с, <свят> с <свят> Пятигорском, да, что правда, да а там Страндберг за это, так, давайте следующий вопрос. Ну, я вам с в интернет писал, вчера еще один вопрос. Я вылезл. У нас есть очень важные места, которые были построены еще в середине 19 века, и среди них это княжеские ставки, которые там видели, княжеская ставка Анала. Эти местные известные тем, что там в то время, во время гражданской войны было местом опыта Дня Зелиса. Вернивы, и Синдейк, да, и там один из выдающихся русских военно был, был в военно-части в Кубку. Как бы эти места восстановить? Потому что там реально уникальная архитектура, а там вообще самые значит, где Ну как восстановить? Ну как бы восстановить? как бы чтобы Во-первых, должен быть общественный запрос. Если сейчас вот вы знаете, что надо восстановить, вот люди в этом зале знают и понимают, что нужно восстановить, но то, я думаю, это общественный запрос не настолько сильный, чтобы что-то сдвинуть. Если бы, я вам скажу, представить ситуацию, да, что э, половина города просто каждый ночь просыпается и думает, какого хрена, я там не восстановлю, у вас завтра вы сразу бы нашли деньги сразу бы завтра это сделали. Э, нужно Создавать общественный запрос нужно объяснять простым жителям или не таким креативным, молодым, далеоризмом, как вы, э, почему это ценно, почему это нужно восстанавливать, э, почему стоит инвестировать деньги. Потому что я уверяю, да, если завтра э, глава там, э, республики он скажет, что мы сейчас берем деньги и вместо там, дороги, вместо какой-нибудь поликлиники будем восстанавливать вот это, как вы сказали, колючник, да. Э, то к нему садатся кабинет кабинет и бабушки взволоманные и скажут, что офигели, у нас тут вот, вот проблема, а вы какие-то гадисты в странах. Пусть он не знает, чтобы гадисты. Нужно формировать общественный запрос, нужно ну, объяснять людям, в том числе вот, своим соседям, почему это важно. Вы понимаете, вы потом? говорите про общественные запросы, Но, учитывая то, что наши регион Калутия – это смольный геон. У нас тут просто извините, мы все правительство на камеру есть, взять, брать данную, убить головой по свадьбе, и все потыть, это, понимаете, это второе. И вот все, что говорит, говорите, что а, общественный запрос, это бойцам уже не отлично. Мы как хотим, почему можем говорить, горать, бегать, прыгать, от этого ничего не изменилось. Мы понимаем, что да. у да. ничего нету, и мы, мы, не мы, ничего. Нет. мы недовольны этим городом, да. мы знаем, что, что у, вас у нас много минусов. Вы, например, говорите, вот, да. это, кстати, день вообще по на несколько на четверть, в свое время, когда он работаем, я не И вот и ему говорили, у вас такая прекрасная страна там, и прочее. И почему вообще ну, ну, не можем и ни не можем, мы просто не не можем, не не можем, не занимался, что немножко, не не а почему я на рот? Что я могу поделать? Дальше идем болтать с вами. Вот. он вот зато, простите, что это Вот. А поэтому по поводу туристов. Я понимаю с традициями туризма в этой зоне. Вот я хочу сказать. Я ранжирую туризм за утром. Крайни анализирую туризм. массу, которые приезжают. Вот часть из них, это вот эти, знаете, я их называю, чанго. Вот такие вот, да, приезжают, которые просто владеют. Они не хотят ни денег, ничего. У них абсолютно такое... Ну, никакое такое, мы на них взялись как говорящие собачки, понимаете? Вот посмотреть, там, сюда, сюда, Вот вчера вот, тоже, там, фотографировал в женском головном уборе, там, ну, там, там, по ящику, Это да, но это как будто мы попластаем, мы специально и вышли, и такое. Есть часть категории людей, которые нам приезжают, вот я понимаю, что говорить про качественные туристы. То есть турист, который готов платить эквивалентные деньги, на эти деньги ты можешь что-то развивать. Да, чтобы привлекать, какие функции туристов, без всех нужно иметь те, что нам делать. Представить группу в Шарапоне, что они приехали, построили там все-таки бюджет или что. Какое вот, конкретно было такое решение, не такое возможно это будет. А действительно, что-то Нам, Я понял. Хорошо. Смотрите, во-первых, я надеюсь, сильно обидел, что я с вот, мне кажется, чем больше людей э, будет обезьянничать в вашей шапочках, э, тем э, лучше, больше у вас будет клиентов. Я больше это понравилось. Смотрите. Да а, задела. Давайте а я, а, ну, вам нужно, во-первых, как-то изменить на это отношение к людям, которые сюда приезжают. Ну, лично я вам. нужно буду Не, не, работают, не Нет. Давайте вам... Нет. Стойте, я... Я вас слушал, да, и я сейчас, если вы хотите, чтобы мы сейчас с вами устроили какой-то батл, да, то не получится потому что если много людей, и не всем это интересно будет. Вы вот. А я вам сейчас на отвечу, и на ну, это вы как бы пожалуйста. Даже нет. Так, слушайте, хорошо, смотрите, я сейчас не говорю, что с вами сейчас спорю. Вы вопрос завтра, где хотите у меня послушать. Я сейчас вас не передал, правильно? Вот, значит, относительно шапчик и всего остального. А если, поверьте, вы будете скакать в кипе, вдруг, то я вам слова не скажу. Вы можете скакать и делать с ним все что угодно. Вот. Относительно того, что вас там где-то задевает. Я понимаю, кто еще эти шапочки примерял, вот, но хозяева эти шапочек, они не расстроились, и им это тоже очень понравилось. Хорошо, смотрите, это, это как бы. Желатель вам подвиг. Пожалуйста, выслушайте. Вот, ответ. Это раз. Относительно туризма и как все дело будет развиваться, можно действительно ждать, когда к вам приедет какой-нибудь шаротон, что построят. построить. Ну, только шаратон, конечно, никогда ничего не стоит, они только управляют отелями, да, поэтому это кто-то здесь должен взять, построить отель. Может быть вы когда-нибудь построите отель. Не еду вы можете построить отель, что он будет этим отелем управлять. Вы сказали одну очень важную вещь, на самом деле, Вам хочется какой простой рецепт, что я сейчас вам скажу и все получится. На самом деле, простого рецепта здесь нету, но вы сказали только не говорите вот ходить что-то там бить губины, что-то требует. Но сам простой рецепт, да, это ходить как минимум на выборы это заниматься политикой, это э, активно этим заниматься, активно, да? добиваться э, своих целей, потому что любые изменения на самом деле на том, только через политику. Вот если не бить бубен если не привлекать внимание, если не кричать караул, если у вас караул, то у вас, конечно, ничего не получится. Вы и дальше будете сидеть и ждать, когда широко бред, и, и ждать, как он придет цивилизованный турист кто не будет обезьянчить вашу шапочку. Вот. Скорее всего, это никогда не случится, вам придется уехать, а что будет с Калмыкией, непонятно. Поэтому нужно как-то общение действовать, если совсем коротко, да. Если у вас надо кричать в чтобы о этом все слышали. Можно последний вопрос? Давайте просто задавайте. давайте мы зададим, кто еще не задавал. Да, давайте, смотрите, давайте сейчас вот девушка, потом вот девушка, потом будет хорошо, все, и все. Я хочу сказать, что я proto, что с вами в том, что в этом обществе не не формирование гражданского общества неравнодушного, которое смотрит на реализацию каких-то потому что все изменения в устройственном городе они реализуются в сказать, что Два года назад, когда мы не искали видео, в нашем городе парка, в мало кто обратил внимание на реализацию этого господряда. Но за эти два года произошли большие изменения, и те парки, которые уже строились после этого случая, население города, граждане, они очень внимательно следили за адекватным проектом, более незавнодушно, более внимательно, потому что поколение наших родителей, и вопрос о том, как строить на город, мы, мы, мы с головат даже не рождаться. Вот вопрос. И вопрос. Знаете, дело о том, что в нашем городе открыл этот штаб, ваше агентство, вашего с проекты, <связь> дело в том, что ребята, которые ваши исследователи, буквально, в смысле, вашего агентства, <связь> да, они, в общем, начали свою деятельность буквально на чистом энтузиазме, они уже один э, год, мы э, постарались старались кого устроить, архитекторов. Просто мы э, дали какие-то контакты наших архитекторов, и они будут э, свою деятельность. Дело нас порадовало тем, что у нас э, есть ребята, которые... Спасибо. Да, да, да, да, да, да, да. да. смотри, да. я знаю, э, что они есть, я, к сожалению, не встречался, потому что у нас нет времени, э, но у нас есть там довольно понятная внутренняя структура со всякими чатами и системой коммуникации, ну и со всеми общаемся. и Когда у кого возникает вопрос, мы там помогаем, поддерживаем и, и делаем там э, что-нибудь. Да. А еще хотелось бы узнать, у нас есть конкретная группа в я много знаю, и дело в том, что они хотят делать красивые проекты, они часто их делают, но как раз таки вопрос с политикой их ограничивают, лимитируют. <связи> а, Замечательно, слушай, я тебя уверяю, я характеристик я, я могу сказать, что всегда ректору пограничен. Вот, а, давай. Можно вам задавать вопросы про политику? Что? Про политику. Да, можно, конечно. <связи> а, в общем, я... <связи> ...протесты в Беларуси через ваше видео, и поняла, что белорусское сообщество отличается от нашего тем, что у них есть инициатива. Чего нельзя сказать о нашем народе. Мы фактически можем голосовать и что-то изменить, но как изменить ну, как непонимание, чтобы появилась инициатива у людей, чтобы они знали, что они могут проголосовать, и их голос будет решен. А, да. Смотрите, во-первых, если мы посмотрим на протесты, что и как происходит, мы можем увидеть в России даже, Довольно много успешных кейсов, когда там с помощью там, протестов люди получалось что-то изменить. Можно вспомнить даже, мелкие истории вроде Екатеринбурга, где там они отстояли сквер, что они строили храм. Можно вспомнить, как башкиры там боролись там, с носа своей горы, вот да, да, чтобы содовая компания унесла. Можно вспомнить про на севере где там народ что-то мусором не свозили и у них у всех получалось, да, когда народ просыпался когда эта тема как бы, касалась, у них просыпался когда люди на самом деле, если какая-то тема реально беспокоит и народ прям встает, например, сейчас очень много протестов по экологической повестке вот, то ты увидишь, что к этой, внимания, ну, к этой проблеме привлекается внимание на эту проблему там уходят деньги вспомни, там, например, как последняя история там, с Нарисовым когда там был этот разлив топлива, и э, если там все прошлые годы там все гадили, не было никому дела, то сейчас это сразу вышло на федеральный уровень, это сразу там, начали э, всех штрафовать там, и все остальное. И это опять же идет через ну, формирование запроса. То есть если есть какие-то проблемы, о них нужно говорить, а по-другому тебе не бывает. Спасибо, Дмитрий. Я просто боюсь. Пусть, пойду, я пусть я девушка договорит, Я потом вам скажу, если а. можно Да. Здравствуйте, я студент здесь, что вы говорите, что есть институт, Я хочу вам говорить, что у нас самый хороший университет в России. Почему я так говорю? Поэтому я учился в Ульянс и я был в Москву, в Кранс-Надар, в Болгограде. У нас самые хорошие общежития во Да, да, у нас самые хорошие И у нас самые хорошие которые, когда были взлет, имеют карантин. Нельзя, у нас нельзя ходить куда Они помогают нам, даже они продают нам продукции. И наш лекарств тоже возрождает нас и помогает. Вот. Это что я хочу. А вы откуда? Я рад. Откуда? Я из Балитии из Сержанда, Мы знаем еще один плюс. В университет, лучше общежития. Какой университет? А в стране, в стране. там лучше окширить, в России, да? да, да. да. я да, приглашаю. супер, смотрите, мы еще один я вам не я вообще, вам хорошо, большое спасибо сказать да, огромное спасибо, мы тебе благодарны мы реально мы следим за <связывая> убирайте, но... да, да, да, а в этом пространстве у нас есть любовь <связывая> э, ну, прерывного развитие. А -а -а. Мы очень хорошо принимаем ваши советы и э -э -э хорошее отношение к людям. Спасибо. <связывая> Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше